Всем привет, с вами Лев, и сегодня, ребята, я поиграю на сервере Хайвэмси в Майнкрафт в мини-режим Гравити. Да, ребята, в принципе, я уже записывал его больше года назад, представляете, да, как это много просто... Да, и, в принципе, я сегодня в него поиграю. Суть мини-режима такова, то что нельзя попадать на всякие препятствия, потому что ты умрёшь об них, об всякие блоки. Вот это, на этот блок я сейчас приземлюсь, я не умру. Видите, я три сердечко потерял, то есть я так могу... Но я, дальше я могу просто на все, поэтому на них попадать нельзя. Надо попасть в воду и попасть в портал. Ой, что-то я хп потерял, странно. Видите этот портал, да? Вот он как раз передо мной. Мы попадаем, и это, ребята, новый уровень, второй, да. То есть всего их тут пять. если ладно. Ребят, теперь я буду записывать ролики чаще, стараться, потому что. Ну, где-то раз в день, раз в два, раз в три дня вот так вот как-то, потому что все таки лето началось. Я не хочу как в прошлом году раз в неделю записывать видео. Э, ну там раз в пять дней где-то так записывал, прям как сейчас почти, да. То есть примерно так и записывал. Э, я не хочу так, я хочу чаще записывать, потому что все-таки лето. Э, а летом ты как бы свободней. Э, поэтому надо стараться чаще записывать. В принципе, ладно, окей. А, давайте, давайте, давайте. Оружайся, миг ты, что делаешь-то? Я ж не знаю, куда мне прыгать. Так, ну, достаточно легкий уровень. Кстати, по-моему, я его первый раз вижу. Хотя могу ошибаться. Так. Блин, я такой тупой, я въездился. Ладно. Кажется, я понял суть этого. Этого, ребята, я все понял, короче. Вот вода. Опа. Прыгнули теперь сюда. Опа. И воду. Отлично, просто умно, все красиво как надо. Так, опа, опа, блин, промазал, окей. Кто-то уже занял первое место, блин, надо быстрее стараться, я хочу попасть в топ. Да, тут есть рейтинг, видите, у меня там справа все написано. Это, кстати, этот режим я записывал в одних из самых первых, ребята, в своих роликах. То есть где-то, по-моему, пятый ролик это был или четвертый когда только начинал записывать ролики. На своем канале. Вот этом, да. А чё так быстро все заняли, прям? Нифига себе. обидно, как. Это, кстати, пятый уровень. Да, боже мой, ну, миг не, не прогружается. но ну, я как должен знать, куда мне прыгать. Так, опа. Долбанулся, окей. Так. Опа-опа-опа. Хотя бы уже куда-нибудь. Где портал? Чё вы мне не говорите-то? Да, блин! Я чё, последний, что ли? Это будет обидно. Я девятое место. А сколько всего игроков, я так понимаю, 12. В принципе, хорошо, да. Эээ, надеюсь, вам понравится этот режим. Чё за ходков мод? Фига себе. Ну, кстати, давайте попробуем в следующий раз ходков мод сыграть. Ну ладно, в принципе, окей. Uh, как видите, тут появилось uh, внизу какие-то мобы, что-то такое, тут фейлы мои показываются, сколько я сдох. Это жестко, да. Поинты еще какие-то показываются. Это неплохо. Это неплохо, да. Раньше такого не было. Когда я играл. А я играл, как вы знаете, давненько. Это тоже, по-моему, новый уровень. Такой я точно не играл. Окей. А-а-а! Блин! Блин, лоханулся. Я, я не понял где вода. Все, я понял, короче, как брать. Чего такой первый уровень самый такой сложный сразу? Обошлось, я... бляха, ну все. А где портал? Нету портала, все. Давайте назад, лично. Жесть какая-то, это бляха. Давай. Да, блин, ну задолбал, ну сколько можно? Не дают мне заточить просто. Я уже, блин, куча роликов сейчас записывал, поэтому скип, отлично. Мне дали скипнуть, слава богу. Ну, блин, я на уровень очень сложный. И самый первый уровень, и самый такой сложный. Ну, реально, жесть какая-то. Вот это вообще с первого раза прошел. ну это же вообще круто. Отлично, блин, на самом деле сложные уровни какие-то мне попались сейчас. Жесть какая-то. Тут только два человека заняли места. Так, хорошо, давай. Это эти самые, блин. Это стрелы, да? В которые я, блин, попал. Ой, зомби там. Круто. А что тебя? Не дают выиграть, не дают попасть, блин. Первое, третье, пятое миллионное место. Блин, давайте, давайте. Я хочу, я хочу в топ, ребят. Я хочу в топ попасть, давай. Оп, оп, оп, оп, оп, оп. Естественно, уже кто-то третий занял. Офигенно вообще все Лучше не бывает. Так, отлично. Давай, давай, давай, ну пож... Дайте скип, пожалуйста. Слишком сложно для меня. А хотя нет, уже не надо. Вот он портал. Тут еще пакует надо. А если я вообще не умею пакует? Если я даже ТЕ-блоком... Это пиздец. Супер! Здесь просто навсего по времени не успел. Офигенно, ребят. В принципе, окей. Давайте включим как мод. Так, это чё? А, окей, давайте попробуем включить. Короче, ребята, не знаю, какой мини-ежим. Давайте набьем. попробуем 9... 9 лайков давайте набьем. и я выпишу следующую часть. Да, поэтому мини-ежиму, потому что... Ну, мне кажется, неплохой мини-ежим, я. Ну, то есть, его можно записывать. Прикольно, достаточно. Поэтому, ладно. Будем как-то... Буду стараться записывать ролики как-то... Почаще, э -э, да, в принципе, окей, я и так сейчас буду снимать часто летсплей вот, свой, да, время ходкора Кстати, ребята, если вы вдруг не видели, то зайдите, посмотрите, там, лайк поставьте, все такое Потому что у меня сейчас небольшая реальная проблема с активом И я очень хочу, чтобы как-то продвигалось хотя бы выживание э -э, Вот это, да, время ходкора, у меня летсплей называется с модами Может быть, вам понравится, я не знаю, окей Welcome to Gravity, окей так, давай все, погружайся. Сейчас игроки пропадут, они будут духами, да? Так, у меня ходков режим стоит. А что это значит, я фиг вы знает. Вроде как все то же самое. Ну, странно. Очень странно, окей. Все так же, пять уровней. Ничего не понял. Ну ладно. Давай. Оп, оп. Я почти... Ну, я, я не видел. Я не видел, ребят. Мне простительно. Я ничего не видел, и то почти попал портал отлично. Вот это называется нормальные уровни, которые сейчас были, которые возможно пройти. А не та шопа, которая была... Ой-ой. Чего? Все. Фейл Ходкок Мод. Мне что, больше 10 смехтений нельзя было, что ли, сделать? Да, конечно. Аааа! Все, ребят, я понял. То есть, типа, если у тебя есть Мод, ты должен меньше всего смехтений делать. Потому что ты, ну, поиграешь тогда, да? Окей, я понял. С 1 июня там все такое. Как бы это прикольный праздник такой, да? Все лето, тебе можно делать что хочешь, все такое. Буду стараться снимать Вольки чаще, да, вот реально буду снимать, возможно, я постримлю даже сегодня, может быть, завтра, не знаю. Всем спасибо, пока-пока!